Третья часть решения задачи D6. Мы применяем основные теоремы динамики к изучению движения точки вот в такой э, трубке, изогнутой. Здесь по двум полуокружностям, здесь по прямой линии выходит она. Э, значит, э, мы сейчас попытаемся в таких задачах э, лучше, конечно, ну в зависимости от удобства, но лучше решать последовательно. Мы определили скорость, модуль скорости, скорости точек в точке B и C. И теперь готовы перейти к точке D. Но нам еще по ходу дела еще вот предстоит определить давление шарика на трубку в точке C. Мы, ну и так как это проводится у автора, давайте вернемся к этому сейчас моменту. То есть мы определяем NC. Ну направление мы уже говорили, мы определились, что оно будет перпендикулярно. А вот теперь по поводу решения. Значит, как определять эту силу? Давайте, вот предлагается, я еще раз говорю, посмотрите у автора, я говорю, я уже, так, вот точка С, вот эта траектория, значит, напомню, это дуга, дуга окружности. То есть, вот эта точка, значит, центр окружности, как-то можно его обозначить. Значит, вот эта сила тяжести Ж, которая действует, и вот, соответственно, сила реакции N в точке C. Повторяюсь. Это давайте как мы различим, что повторяю. это не, Давайте это я просто буду N писать. То есть, это реакция это реакция, с которой трубка действует на наш шарик. А нам надо, наоборот, по третьему закону Нитону. То есть, перейти к другой силе. Силе противодействия. То есть, какой силой шарик давит на трубку, Поэтому мы найдем N и потом просто поставим другой знак. Но мы с этим уже разбирались. Соответственно, сила давления nc например, будет направлена вот туда. Почему я сразу пишу, что сила N направлена туда? Поскольку раз шарик движется по окружности, то он движется с каким-то ускорением С центростремительным. оно всегда направлено что, к центру окружности. Если и эта сила N будет направлена от окружности. Значит, сумма этих двух сил никогда не даст ускорения, ни... которое направлено к центру. Поэтому сила N однозначно направлена туда. Соответственно, направление силы Nc, которую мы ищем, она, значит, направлена по, ди... по радиусу от центра окружности. Давайте, да, здесь, чтобы у нас были одинаковые обозначения, да, вот Nc мы ищем. А я буду здесь фигурировать в уравнениях. Значит, Поскольку рассматриваю движение этой точки, я должен рассматривать силы, которые действуют на эту точку, а не со стороны этой точки, на другие тела. Я буду фигурировать в уравнениях с силой N. Значит, под действием этих двух сил точка движется с каким-то ускорением. MA равняется G плюс N. Но мы уже выяснили, что это будет центростремительное ускорение. Но... вот в, этой, в этом направлении это будет центростремительное ускорение. Еще может существовать, повторяю, это если тело движется равномерно по окружности, только это, то еще может существовать какая-то составляющая тангенциального ускорения. но ну, а это нормальная составляющая. Ну, в общем, строго говоря, это я неправильно писал. Давайте я... Что здесь я сделал? Это атангенциальное. Это я оставлю. Значит, вот... Это, пока это просто общее ускорение. То есть, сумма вот этих двух ускорений. Но, теперь, что мы можем сделать? Мы можем применить вот здесь следующее. Мы можем разложить на два направления. На вот эту радиальная и на нормальное. Соответственно, это уравнение какой примет вид? MA. Давайте это обозначим как в задаче, ось x. Соответственно, вот это ось y. Я даже не знаю, может быть лучше... Уж давайте по привычке, ладно, тогда ось. По традиции ось x вверх. То есть MAx мы оставим как gx плюс nx, проецируем и MAy. Запишем как ж y плюс n y. Далее m мы выяснили это центростремительное ускорение, то есть m a центростремительное. Нет, тут совсем не будет сейчас y будет путаться. Давайте сразу запишем, это у нас какое ускорение. Значит, это VC квадрат делить на радиус v квадрат на r центростремительное ускорение. В данном случае радиус равен 2 r. Далее gx. Это у нас, давайте разбираться с геометрией. Напомню, что у нас вот этот угол альфа. Соответственно, у нас вот этот угол тоже будет каким? Альфа. Соответственно, здесь будет у нас g косинус альфа со знаком минус. То есть, это будет минус mg косинус альфа. И, соответственно, NX. Она все будет на, у нас лежать на оси N. Плюс N. Ну и то же самое по оси Y. Что у нас происходит? По оси Y, а, собственно говоря, нам нужно определить N. Подождите, вот у нас уравнение для N. У нас все дано. M дано. В мы нашли R дано. Альфа дано. Нам не нужно даже второе уравнение составлять. То есть, получаем, что N у нас равняется M. ВС квадрат на 2Р плюс Ж косинус альфа. Вот наша модуль нашей силы. Если мы подставим данные, какие там 500 грамм был шарик, 0,5 вc в квадрате, где у нас вот 4,372 в квадрате, 4,372 в квадрате делить на 2 умножить на 0, метра радиус, здесь что у нас? Плюс Ж это 10 умножить на а вот косинус 60 у нас будет... Ой, ну, вторая. Равняется. Итого мы имеем, что кроме бледного вида, 0,5. А здесь, ну, давайте вычислять. Поскольку для каждого студента это тоже необходимый элемент. А я в этих семинарах электронных показываю студентам, вот сколько же времени займет это самое решение. Так, что я нажал? Не понял. Давайте все сбросим занулим. 4,372 в квадрате. Делить на 2. Делить на 0,2 равняется. 47, 786. 47, 786 плюс 5 равняется. Итого. Это плюс 5. Это все делить на 2. Равняется. 47, 50. Подождите, чтоб, что я надворил? Что-то явно не то не те значения Ой. так 47 786 плюс 5 это равняется 52 и делить на 2 равняется 26 да, ну, 26 393 26 393 ньютона Напоминаю, это я вычислил вот эту силу, а наша сила имеет такой же модуль, но направлена от центра кривизны траектории, то есть она давит шарик давит в трубку в ту сторону, соответственно трубка на него реагирует в этом направлении. Ну вот, пожалуй, мы закончили наше решение. Сейчас давайте сравним его, что у нас происходит здесь. Здесь, всё. ну вот, пожалуйста, соответственно в соответствии с принципом Даламбера, ну здесь применили принцип Даламбера, ну, в принципе, мы его точно так же применили, поскольку вот сила инерции это есть что? Минус МА, то есть фактически написали тот же закон, то есть только перевели этот слагаемое сюда, минус МА, ну, как сила инерции, ну да, можно, все то же самое. Принцип Даламбера, дальше что у нас? Ну, а у нас вот решение, я уже вижу, вот пошло решение, вот эту силу, откуда они э, родили, я не знаю. Фи, какое они все, на нормальную и касательную, это они касательно. но фиен, понятно. Это вот и есть сила инерции материальной, а, силу инерции, не, извиняюсь, а тогда это да, можно. Силу инерции разложили туда и обратно, n'c, все правильно. Ну, вот все то же самое, все то же самое, вот то, те же самые у нас коэффициенты стоят, то же самое решение, но у них вот упорно, но у нас, правда, уже различается, да, я даже проверять, можно не проверять, поскольку у нас уже различаются значения c Ну, вот у, у нас такое значение получилось при вычислениях у японского с авторами, получилось, извиняюсь, это мой учебник, открыли мы это вот, вот, вот где он, вот 25 вот 25,2 получили значение. Вот предлагается еще каким-то, с каким с помощью естественного уравнения движения. То есть э, сумма этого и то и так далее. Ну, М-А-центростремительное, вот как я и говорил, сумма М-А-центростремительная равняется сумме всех сил, проекции всех сил на это направление. Ну вот то же самое решение фактически. Вот видите, оба решения приведены. Искомое давление шарика тоже сказано об этом. Осталось определить скорость шарика в положении d. Ну давайте мы это сделаем в следующем фрагменте.